среда, утро, это значит пора открывать виклилут, доброго времени суток, дамы и господа, сегодня виклилут еще жирнее, если в прошлой неделе была закрыта всего лишь одна двадцатка, то уже на этой неделе закрыто 4 двадцаточки, ну а в следующую планируется вообще 8, потому что текущая неделя намного легче по модификаторам, чем две прошлые вместе взятые, реально очень легкая неделя, что у нас там кровавый, вулканический и укрепленный, ну Просто грех не пройти 8 двадцаток, имея хороший итем левел. Что мне хочется увидеть по луту, конкретно в этом хранилище. Хочется увидеть пушку 421. Возможно, четвертый кусочек в виде шапки. Но хотя, может быть, его лучше плутать с рейда, я еще об этом подумаю, да. В общем, отталкиваемся от того, что выпадет. Нагрудник там будет скрафчен с помощью искорки, поэтому... Нагрудник видеть не хочется. Хочется видеть пушку... Специализация анхоли. Создание добычи. Поехали. М -м -м. Есть сетовый нагрудник, который я никогда не беру. Есть плащ, который не очень-то хорош по статам. М -м -м. А что брать тогда? Шапка будет сетовая. Нагрудник сетовый мне не нужен. Плащ только брать как вариант. Да, скорее всего, правда, это будет плащ. Я думаю, так. Вторая неделя и вторую неделю подряд просто-напросто выбор не является очевидным. То есть викли лут ставит мне такие условия, что я должен как-то задуматься прям ну вообще глобально. Почему тут не прокнула, например, шапка? Да я бы взял ее вообще не раздумывая. Я бы ее сразу надел вместе с перчатками, и все это было бы 4 куска. 421 шапка. Это ж просто обалдеть было бы. Там лучше сетовая шапка падает только с мифической Рашагет, она 424 -я. Почему тут не могла выпасть с этого конкретно шапка, 424 -я. Она могла тут выпасть в этой рейдовой полосе. В общем, если после прохождения героя Кейнормала Нормала мне не выпадет шапка с Рашагет, если нашему рейду не выпадет шапка с Рашагет, то тогда я беру этот нагрудник, и да, это будет четыре куска, но с нагрудником. Нагрудник не самый лучший с сетовый кусок для Анхоли и если же мне падает шапка с рашагет, героической или обычной, то тогда я просто-напросто беру плащ и все. Этот виклилут я затяну. Но я и так уже все высказал абсолютно. Ближе к полночи я напишу комментарий в итоге, что именно я взял. Как-то так.